بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تخذلني فيه لتعرضي معصيتك ولا تضربني بسياطي نقمتيك وزحزحني فيه من موجباتي صخطيك «О Аллах, не унижай меня в этот месяц из-за моих грехов и не причиняй мне страдания от наказания Твоего гнева, но воздай мне от своей благодати». О, О, конечная конечно, цель да, да, да, ищущих, да, да, да, да, ищущих истину! Бисмиллахи ррахмана Рахим во имя Аллаха, милостивого, милосердного Каждый человек, когда он совершит грех, совершает запретное Господом, несомненно, будет унижен. Настаивая на этом грехе, потому что грешить против причистой сущности Бога значит вступать с Ним в войну. Имам Али, мир над ним, изволили сказать, тот, кто грешит и получает удовольствие от греха, того унизит Аллах. Одним из самых важных способов обрести величие, избегать греха и послушание Богу. О Боже, не наказывай меня бичом мучений. Эти наводнения и землетрясения, которые иногда случают, это бичи мучений. Ведь предыдущие племена погибли из-за нарушения запротив Божьих. Народ люта погиб из-за греха, повлёшки за собой землетрясение и каменный дождь. Народ нуя погиб из-за греха, повлёшки за собой, за собой наводнение и поток.